Ничего интересного. Длинный, тощий и с носом с таким еще. И главное, еще ходит так важно, как павлин. Одергивает свои перышки и все время на часы смотрит. Наверное, они очень дорогие у него. <свист> Короче, ничего удивительного, что он не женат. Ты-то откуда знаешь, что он не женат? <свист> у нашей Юленьки везде свои люди, как в КГБ. Не, не. мне Марина сказала из отдел кадров. Она когда документы заполняла, она в паспорте посмотрела. <свист>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 Она неисправима. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Нет, мне кажется, она не на своем месте. Ей будет тамадой где-нибудь работать. А может, на радио. Здрасте. Здрасте. Здрасте. А кто это? Наш новый курьер, Юленька. Девочки, слушайте. А вы уже приготовили? меню для новогоднего стола. Совещание я проведу здесь. Мне нужны бумаги по проекту на следующий год. А -а -а. У вас 10 минут. А -а -а. Да, Егор.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 А я себе шубу попрошу, норку <связывая> Скорее бы Новый год. Так счастья хочется. Здрасте. Доброе утро. Счастье, говоришь? Ну да. Угу. Ну, чтоб вот муж хороший, дети воспитанные, <связывая> родители здоровые.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 человек красный ящичек твое лифта спасибо тоже такой милый да егор совсем забыл для банка срочно!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 Научите. Драгу мне нежелательно. Не переживайте, Максим. Ну, поехали. Лиз, спокойно, я держу.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 Я врал на работе, да еще в ледовом шоу запрягли, но после тренировки болит абсолютно все, даже сидеть больно. Слушай, мы с удовольствием посмотрели, как ты там так. лунки на льду с собой делаешь. Дай, ну, Егор… да, -да, -да, -да -дай. Макс, слушай, давай решай там свои проблемы, а потом к нам. Я как освобожусь, сразу вам перезвоню, хорошо? Все, бросил. Ну, у меня такое ощущение, что мы вообще вдвоем останемся. Да, успеет он еще, успеет.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 и выясни, женат он или нет. Но это вообще неприлично. Прилично. Симпатично? Да, очень. Mm, все, бежать надо. Я от любопытства сейчас умру. Расскажешь мне потом, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.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 Кольцо. Элементарно. Не надо писать никакого объявления. Вон, повесь себе кольцо на цепочку, только так, чтобы видно было. Хозяин найдется. Да? Да. конечно же все-таки Тринкова. Молодец. Так, работаем. Работаем. Возьми. Отчет нужно переделать. У -у -у. О, прекрасная принцесса Оксана. Если бы ты знала. Я всю жизнь хотела быть Оксаной.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 Спасибо. До свидания. Mm. Звоните в любое время. Все, Можно все, и все, ночью. Все, все, все, все. Только время зря потеряли. Ну почему зря? Может быть, это моя будущая жена. Коробку, на. Ладно, Здесь... на обломщик, куда наша партизанская тачанка едет дальше? В транспортный. Логично.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 Валюсь сном. И тебе приятных снов. Вались аккуратнее.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 И не беспокойте меня по пустякам больше. Все, все, все, все, все, все, все, все. спасибо большое, спасибо. Ой, а можно я конфетку возьму? А, а то я весь день ничего не ела. Бери, бери. Алло? Тренькова, это Жанна. Передай всемину, что она уволена с сегодняшнего дня.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 Ну, подожди, пожалуйста. Ну, кольцо. Почему ко... я. Это, это же кольцо. Ань! Аня! Ай! Он что ли? Ой, все никак не угомонится. Слушай, Анют, ну не стоит он тебя, еще ты еще таких найдешь. Угу. Это ж надо, взял да уволил.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 Семена. Вам кого, молодой человек? Мне Нюсю, о, то есть Аню. Сёмину. То есть Анна Сёмина. Ага. А вы кто? Зачем она вам? Вы меня простите, что я вот так вторгаюсь. Я приехал извиниться и за кольцом. А то есть у Ани кольцо моё, то есть не мое, а друга. Ну то есть он дал его сначала мне, потом я уже Ане. Ну а ну, то есть не я его подарил, а это друг. Нет. Послушайте, молодой человек, вы меня запутали. Ани нету дома. Я её сегодня вообще не видела. А Где же она? Вы знаете, Аня уехала к подруге. Зовут вроде бы Катя.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 Будьте добры повторить. Ой, простите, я не хотела, я уберусь сейчас. Достаточно. Я... О, это же наш Максим Павлович в сугробе лежит. Для чего только работа под Новый год не доводит? Пойдем поможем? <связать> да ты что, неудобно как-то, начальник все-таки. <связать> неудобно? <связать> это он с валяется, это ему должно быть неудобно. Давай помогай. О, девочки. Ой, я же знаю. Угу. Вы на каток не ходите? Вы наш начальник, мы работаем <связать> в отделе кадров. <связать> Видел? Максим знаю. Павлович, вам нужно встать на ноги, иначе вы простудитесь. Да не, не, не переживайте, мне уже все равно. Максим Павлович, я Сергей Трофимовича знаю, без вас нас всех поувольняют. Вашего Сергея Трофимовича нужно самого увольнить В подводе своих же людей. Нет. Зачем меня? Вы так от расстройства говорите. А я вообще, может быть, первый раз что думаю, то и говорю. Свинья, павлин напышный.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 Алло, Сережа. Алло. Кто это? Жанночка, слушай, у нас в компании, в отделе кадров, работают две красавицы. <свист> ну, ты и знаешь. Вот, а, значит так, завтра жду на стол приказа повышения им зарплаты на 20? <свист> Нет, на 50 процентов. <свист> <свист> <свист> Спасибо. Это все. А, да.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 Сережа, Сережа, тут твой скороходов, он, Не, он. Я уже доказывала нам пиццу, но тебе какую? Сережа? Ну подожди, ну, Сергей Трактинович, ну полистать, ну, ну какую? О, -о, -о угу. да здесь была битва великая. И видимо, змей победил богатыря нашего.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 С oh <laughs> С Новым годом!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 Ну все, прибыли. Что, долго еще? Минут двадцать проводимся. Не, так долго зад не могу.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 Егор, так, кто, кто раслюбывает теперь? А хуй, хуй, хуй. я знаю, кто сам раслюбывает? Кевш ты. А что сразу? Я ворон да? я не могу. Конечно, киндером да. что так сразу косой? А ты раскосый да? Конечно. Привет. Привет. Алло, алло, привет привет. Э -э, привет, привет, да. О, привет. Привет. А там? Где все? Да вот, Привет, Мы не придем сегодня. Как не придете? Вы чего? Чему не придете? Мы что, костюмы зретей? Предложение перформан э, отменяется, короче говоря. Почему? Мы э, были на УЗИ. Я, я, я, я, я. О, беременна! Сюха, беременна! О -о -о -о! Егор, молодец! Ксюха! Беременна! Что, молодец, Егор молодец! Да, что молодец, Ксюха! У -у -у! кольцо не надо! А, что? Ну то есть надо, но потом. А, договоримся. Так, да, конечно, говорись, по... все, до встречи. Да, пока. пока! Давай! Макс! Кольцо! Кольцо давай! давай кольцо! А то семь из тебя не очень вышло! Ага!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 А ты прекрасная Нюта! ты светишь ярче, чем Луна. И в эту самую минуту хотим сказать тебе, ура! Orang -orang. Нюся, выходи из меня! да да да да да да да да да да да да Осторожно! здорово. Часа по кругу